Приветствую вас в этом видео, на связи Вячеслав Апилкин и, и сейчас я вам покажу, как можно будет легко настроить презентационную страницу Для того, чтобы приглашать партнеров и показывать им эту страничку Чтобы они могли посмотреть видеопрезентацию И потом уже зарегистрироваться по вашей партнерской ссылке вот, Для создания странички мы будем использовать сервис Page. Вот И под этим видео я разместил ссылочку на регистрацию в этом сервисе То есть вы переходите по этой ссылке Нажимаете кнопочку Вход. И здесь вот, если вы уже регистрируетесь на сервисах Евгения Вайна, то здесь можно будет ввести email, пароль и войти. Вот, и если еще не регистрируетесь, то есть нажимаете регистрация. Все, здесь вводите свое FIO. Например, там пишу Олег Петров. И вставляем электронную почту. с электронную почту и нажимаем кнопочку зарегистрироваться. Все, на вашу электронную почту пришел пароль. То есть заходим в почту. Так вот я перехожу свои почтовые ящики, открываем аккаунт и получается вот у нас ваш логин и ваш пароль. Все, я копирую свой пароль и возвращаюсь обратно на страницу входа. Всегда закрываем, нажимаем вход. Здесь теперь мы вводим вставляем пароль и вставляем наш mail Все и нажимаем войти. Можно сохранить твой пароль в дальнейшем уже можно было легко сюда заходить и пользоваться уже этим сервисом. Итак, давайте теперь приступим к копированию нашего уже готового сайта для презентации проекта дивиденда. Итак, когда вы оказываетесь уже в своем личном кабинете, у вас получается есть вот такая вот кнопочка "скопировать сайт по ссылке". То есть нажимаем на нее. Вот и под этим видео я как раз-таки приготовил ссылочку, то есть под видео вы возьмете ссылочку на наш сайт, который нам нужно скопировать и сюда вот надо будет его ставить. Так, ну и здесь нужно будет прописать имя домена. То есть вот сюда вот можно уже прописать, ну, любое можно написать. То есть я вот писал дивиденда, можно написать дивиден, там диви, например диви. Ну, то есть какие-то аббревиатуры, чтобы они были главное свободные. Сейчас посмотрим дивиден, так оставим и берем ссылочку на Копируем наш сайт сюда и вставляем и нажимаем копировать. Угу, все отлично, то есть все у нас скопировалось. И теперь вот переходим, вот у нас создался наш сайт дивиденд Source Page. И вот сюда открываем у нас вот эта одна страничка дивиденда. То есть по ней переходим и вот точно такая же копия как мой сайт у вас открывается. Вот, и теперь самое главное, нам надо будет на этом сайте уже проставить вот эти вот свои ссылочки на регистрацию в проекте, то есть нажимаем на карандашик, выбираем страницы, нажимаем редактировать. Все, и теперь мы здесь уже можем делать, что хотим, то есть здесь вот каждый блок, есть раздел содержимое, есть раздел настройка, ну то есть, раздел настройка вам в принципе лезть даже не надо нам нужно будет менять только содержимое вот здесь вы можете поменять то есть скачать вот эти вот видео загрузить себе их на свой канал youtube и поменять то есть уже мои видео на свои то есть делается это очень просто нажимаем кнопочку содержимое выбираем раздел видео и сюда уже оставляем ссылочку на свое видео со своего youtube канала Потом вставляете, нажимаете «Сохранить», и у вас появляется уже видео со своего канала. И вот самое главное, вот эта кнопочка «Регистрация проекта дивиденда», нажимаем «Содержимое», и вот здесь вот вам нужно простая ссылочку уже на, на, свою партнерскую ссылку на проект дивиденда. Так, чтобы нам ее поставить, сейчас я зайду в свой личный кабинет и покажу вам, как это сделать. Итак, вот я зашел в свой личный кабинет дивиденда, вот и здесь вот у нас есть такой раздел вот она реферальная ссылка То есть мы нажимаем скопировать ok возвращаемся в наш редактор и вот сюда вот, вот эту вот ссылочку вставляем и нажимаем сохранить все ссылочка у нас сохранилась идем дальше так это я не нажал Так, и еще я заметил, что ссылочка у нас почему-то без https прописалась. То есть мы можем так вот зайти на свою страницу, вот эту, взять префикс и вот сюда вот его подставить. То есть чтобы дала, была ссылка вот такая https. После этого копируем и нажимаем сохранить. Все, теперь у нас ссылка рабочая. То есть вот она у нас прописалась вопросик r 63 все идем дальше нажимаем содержимое ссылки здесь вставляем нажимаем сохранить содержимое ссылки вставляем и сохранить telegram чат то есть здесь вы можете также создать свой telegram чат поддержки партнеров и вот уже ссылочку потом также поставить на свой Телеграм-поддержки. Так, я сейчас пока это делать не буду. И вот еще одна ссылочка у нас на содержимое. И вот здесь вставляем. Нажимаем «Сохранить». Все, вот. Все ссылочки у нас готовы. Поднимаемся наверх и нажимаем «Сохранить». Все, страничка у нас сохранилась. И теперь, чтобы проверить ее работоспособность, так мы на нее нажимаем. Все, вот такая открывая страничка и здесь проверяем ссылки. То есть вот ссылочки должны все открываться в новом окне и должны вести на ваш партнерский сайт уже. Ну, если не хотите создавать Telegram-чат, то есть можете оставить мой Telegram-чат. И человек уже будет переходить в такой вот мой Telegram-чат поддержки. И здесь уже он будет получать подробную информацию, тоже как -то сделать, создать себе такую же страничку. Вот, и будет получать уже от меня информацию по проекту. То есть, о новостях различных. То есть, о каких-то, может быть, воронках, которые я буду добавлять в дальнейшем сюда. Вот здесь все он будет это получать. Всё. И вот получается у вас такая страничка готова. Все, все ссылочки вы подключили, все сделали. И на этом я думаю все, то есть вы уже будете готовы рекламировать эту страничку. Вот и также в моем телеграм-канале есть ссылочка на мой обучающий центр, где можно найти как раз-таки уроки по трафику. Вот. То есть вы попадете в такой обучающий центр мой, и вот здесь есть полезные сервисы для работы раздел такой. И вот здесь инструкции и сервисы по привлечению трафика. То есть, ну здесь различные, у меня еще тоже есть Таргет Кантер есть, реклама ВКонтакте, то есть есть различные уроки, я думаю, вам будет тоже интересно их посмотреть. Вот и здесь тоже тоже у меня кое-какие есть наработки по трафику. Так что все это можете изучить, посмотреть и начать привлекать людей уже в проект Дивиденда. Вот, а на связи был Вячеслав Опилкин. Всем пока-пока.